приветствую друзья на канале index анализ рынка на сегодня 9 марта 2022 года сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок разберем основную криптовалюту посмотрим на некоторые индексные показатели обязательно глянем на рыночные ситуации с точки зрения фундаментальных каких-то ончейн показателей. конечно же разберем альткоины по списку сегодня в прицеле моего внимания эфир xrp Dash и по просьбе наших подписчиков руны поэтому если вы еще не подписаны на этот канал то обязательно подпишитесь поставьте лайки оставляйте комментарии обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и сегодня я уже публиковал информацию об этом в телеграме хочу еще раз об этом напомнить подпишитесь обязательно на яндекс дзен ссылка в шапке к этому youtube каналу здесь есть все ссылки на telegram trading view платформу twitter и яндекс дзен теперь появилась также можно скачать мобильные приложения в телеграме ссылки на эти мобильные приложения будут почему яндекс дзен потому что риск блокировки ютуба для русскоговорящего пространства все еще со Сохраняется, и поэтому, для того, чтобы не пропускать видеообзоры, оставаться в курсе событий, происходящих на криптовалютном рынке, и, конечно же, не покидать этот канал, рекомендовано, желательно подписаться на Яндекс.Зен на всякий случай, потому что там будет публиковаться все то, что публикуется в Телеграме, а также то, что публикуется на Ютубе и на площадке TradingView. Ну, а мы с вами начнем... Традиционно посмотрим на рынок, на индикатор страха и жадности, он у нас показывает отметку 22 и мы находимся в зоне экстремального страха, то есть рынок в ужасе. Но при всем при этом рынок сегодня зеленый, в большей части есть некоторая разнонаправленность, но в большинстве случаев мы прирастаем, причем биткоин в моменте плюс 10%. А что касается индикаторов по основной криптовалюте, ну они соответственно показывают зону покупок. Прирост рынка вызван, скорее всего, с техническим оскоком, поскольку мы последние несколько дней падали. Давайте посмотрим на ликвидации, которые были вызваны вот этими движениями рынка. Порядка 200 миллионов долларов было ликвидировано, чуть больше 48 тысяч трейдеров потеряли свои позиции. И, как мы смотрим, за последние 24 часа ликвидации, конечно, были в шортовых позициях в большей степени, что ну, нетрудно было догадаться. Фандинг, давайте посмотрим на фандинг, то он у нас в разнонаправленной зоне в большей степени был отрицательный но есть также по некоторым площадкам просматривается разнонаправленность. Что касается соотношения длинных и коротких позиций, но опять-таки, наверное, нетрудно догадаться, скорее всего, преобладают ланги, так и есть, почти 52% длинных позиций сейчас на рынке. Ну и индекс альтсезона у нас по-прежнему показывает отметку 22, он в одном спускался на 20, сейчас вернулся опять на отметку 22 и э, ближе мы все-таки находимся к биткоин сезону. Но опять-таки нетрудно тоже догадаться, почему, потому что у нас и доминация биткоина сейчас больше 44%, если мы на нее глянем, то мы конечно же пытаемся вернуться к тем значениям, о которых мы уже говорили. Глобальный уровень FIBA 44.24, вот мы сейчас прямо на нем, смотрите, цена 44.24 и глобальный уровень 44.24. Мы пытаемся сейчас прорваться через это FIBA, и если прорвемся, следующие 45.35, соответственно, это еще, еще больше придаст, скажем так, сложности в отскоках по альткоинам на рынке. Поэтому они будут, конечно, прирастать, но какого-то бешеного роста ожидать, какого-то тузыму на вальткоинах ожидать не стоит точно. Но если посмотреть на индикатор, мы уже в активном зеленом денежном потоке на индикаторе VMC Cypher B. RSI, правда, толкает еще, все еще снизу вверх. Здесь же у нас толкается и волна моментума. Я сейчас попробую поставить другой набор индикаторов. Сегодня не очень хорошо работает Trading view Вот специально ставлю классический RSI. Смотрите, мы уже в верхних значениях по классическому RSI. Ну и MACD у нас не закончил рисовать сейчас даже серую гистературу. Бест и все волны находятся наверху то есть по логике мы уже где-то недалеко от пиковых значений и поэтому я надеюсь что доминация у нас а, развернется а, что придаст Небольшому, может быть, может быть краткосрочному какому-то импульсу для альткоинов И если кто-то удерживает позиции, ему необходимо выйти в безубыток То такой шанс может предоставиться В том числе я тоже сейчас удерживаю одну позицию достаточно давно по Тезису И жду, когда выйду снова в безубыток Хотя один раз я этим, этой возможностью уже не воспользовался Давайте посмотрим сейчас на индекс доллара Обратите внимание, он стал снижаться, что в свою очередь обратно скоррелировало с биткоином, поэтому мы сегодня и прирастаем. В большинстве случаев мы с вами уже разбирали не раз и в прошлых обзорах в том числе оставили кривые соотношения биткоина и индекса доллара. И зачастую, когда он двигается вниз, биткоин двигается в противоположном направлении. Сейчас, собственно говоря, не исключение. Биткоин у нас прирастает, выше 42 200 находится ну, на отметке 42 200 плюс-минус. Доминация, фу, прошу прощения, индекс доллара у нас прорвался вот через верхнюю границу треугольной формации. Вот она, жирная, толстая. То есть, если я сейчас кину недельку, то будет видно. Мы прорываемся выше этой границы и пытаемся закрепиться на верхнем ребре этой треугольной формации. Если мы закрепимся наверху, вот мы прямо сейчас на ней консолидируемся. Если закрепимся наверху, то у нас будет возможность еще раз попытаться вырваться к отметке 100%. Но опять-таки денежный поток, вот эта вот история снизу вверх толкается, и мы где-то уже недалеко от пиковых значений. Мне кажется, что все-таки за сотню прорваться в этом цикле нам сразу не удастся. Хотя все может быть, и денежный поток может сходить вот так, и видите, достаточно длинно в зеленой зоне, то есть находиться и даже выше подняться. Сейчас сложно предугадать, индикатор пока этого не показывает, но коррекционные снижения сейчас как минимум до уровня 97.7 должно произойти, потому что ну, волна моментума в любом случае спустится вниз через какой-то момент. То есть мы прорвемся вверх, потом будем снижаться. Вот я думаю, сейчас будет происходить именно такая картина. Основная криптовалюта у нас, давайте на дневной таймфрейм. Значит, все то, что мы говорили, собственно, так и получилось. Отрисовали практически тройное дно на V-образной формации, но до конца не дошли, дно... Получилась и вся формация, она все-таки в восходящей динамике происходит. И у нас идут повышающиеся минимумы. И, собственно говоря, это очень хорошо. На мой взгляд, мы двигаемся вот в, таком вот, в такой вот восходящей вот истории. И это, ну, на мой взгляд, это имеет большой шанс сейчас актив прорваться все-таки за сопротивление ну, 44. Сейчас глобальное первичное сопротивление у нас находится на отметке 42.5%. То есть вырваться за 42,5, закрепиться, дальше 44 с небольшим. Прорыв за 44 – это верхняя граница вот этой V-образной истории. Да. Вот она, 44, вот здесь. Здесь же консолидация на 44 находится голубой мувинг дневной. Это 100-дневная экспоненциальная средняя скользящая. Видим голубая кривая. Прорываемся выше нее. Дальше у нас уже уровень 45,5, до которого мы достигали. Это э, уровень, который нам тоже необходимо прорвать для того, чтобы полностью сломать историю нисходящую. В принципе, если смотреть глобально на рынок, то мы, как я уже говорил, по некоторым... Э, индикатор вот эрходу в частности сейчас попробуем посмотреть его сегодня очень плохо работает в принципе интернет на о, в русском пространстве скажем так очень много сайтов а, либо тормозят либо с ними что-то происходит непонятное вот например сейчас видите не открывается просто нажимаешь и ждешь полчаса чтобы открылся индикатор который открывается в секунду обычно сейчас посмотрим Даст ли возможность его открыть? Да, дал. Вот смотрите, значит, по этому индикатору мы, собственно говоря, не достигли ни пика, а это очень хороший индикатор, мы не достигли ни пика, когда происходит сильный сброс, и не достигли и дна. Вот в этой тенденции. То есть, грубо говоря, мы вот здесь от дна, вернее, не достигли пика и сейчас не достигли дна. То есть, если говорить сейчас о, о биткоине, как, о, ну, скажем так, об активе, находящемся достаточно длительное время в медвежьем рынке, то мы должны были дать 80% снижения. Но это классическая история биткоина и его медвежьих рынков. А мы не дошли до этой отметки. То есть, мы дали только 50%. И если возвратиться к этому индикатору, то можно понять почему. Потому что мы не достигли пика от которого можно падать вниз, как вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, в сторону дна. То есть нет пика, нет дна, соответственно, и нет а, полноценной картины с технической точки зрения а, за предыдущие исторические периоды. То есть мы не можем сейчас оценивать падение медвежьего рынка на 80%, потому что у нас не было пика а, бычьего рынка. Соответственно, может не быть и пика медвежьего. А, это, собственно говоря, нонсенс. Если смотреть в исторической ретроспективе по многим индикаторам, они впервые рисуют такую историю, не доходящую до конца. Я имею в виду множество ончейн-индикаторов. Поэтому нам стоит сейчас, ну скажем так, подстраиваться под новые реалии. Ну, как мы видим и в глобальном мире, да, в мире геополитики происходят совершенно новые реалии, то, чего раньше не было, и сейчас происходит то же самое. Я все еще склоняюсь к тому, что по биткоину мы будем расти, потому что у нас отрисована якорная волна глобальная, триггер большой, триггер малый. Достаточно давно в красном денежном потоке на дневном таймфрейме не выходим из него уже с начала декабря прошлого года. Соответственно, в ближайшее время мы должны будем из него выйти. Ну и то, что мы сейчас видим в целом, Ту картину, которую мы сейчас видим на графике, то мы видим восходящую треугольную формацию а, и а, волновку разрисованную, которая говорит нам о том, что мы будем расти вверх. У нас сопротивлением, как я уже сказал, будет выступать сейчас верхняя граница этой формации на глобальном FIBA 44 с небольшим. Дальше 45. Этот уровень консолидируется со 100-дневной экспоненциальной среднескользящей. И самое главное, пунктирная желтая а, паутина. Это трендовая паутины. Смотрите, мы вот а, 2 марта Прямо ударились в нее и, соответственно, сейчас вероятность того, что мы снова будем двигаться, прорвав и закрепившись выше пунктирной нисходящей паутины красной, вот здесь на уровне 42,5, с вырвемся и будем пытаться закрепиться, соответственно, свыше глобального FIBA и следующим у нас будет 45 как раз на пунктирке. Здесь может быть даже не 45, а 44 800, потому что трендовое это спускается вниз паутины и соответственно это может быть где-то вот здесь соответственно здесь это будет 44,5 но глобально вот уровень 44 будет сейчас основным перед походом на 46 далее на 50, я все еще сохраняю Мнение о том, что мы дойдем до 50 или, скорее всего, даже до 55, куда-то вот туда повыше, после чего нам прилетит какой-нибудь новый конфликт геополитический, типа Китай и Тайвань, и нас могут погнать еще раз тестить уровень 35. Или к тому моменту, может быть, это будет чуть повыше. Эфир сегодня в прицеле нашего внимания. Эфир у нас... Ну, скажем так, если сравнивать его с его глобальным ростом, то коррекция с последним глобальным ростом, то коррекция уже достаточно существенная. Вот рост, вот коррекция. Могут быть, конечно, более глубокие просадки на 1,9. Могут быть, потому что сейчас треугольная формация у нас в неопределенности. То есть она абсолютно равнобедренная. И мы сейчас торгуемся в диапазоне между тремя тысячами долларов и половиной тысячи долларов. Вот этот вот диапазон, он сохраняется. И куда пойдет цена, сейчас большой вопрос. Но я считаю, что скорее всего вверх. По крайней мере, локально точно, потому что у нас есть, как и на биткоине, якорь. Есть большой триггер, есть малый триггер и достаточно давно в красном денежном потоке. Но зеленый денежный поток был гораздо больше. Поэтому то, что мы можем сходить вот так, волнами момента, а при этом красный денежный поток рисовать еще вот здесь, то вполне себе вероятность сценарий. Но если смотреть на него в целом по индикаторам, то он сейчас, скорее всего, уже в желанной зоне покупок. Ну, по крайней мере, по индикатору VMC cypher B. а что касается классических, то смотрите, то же самое. Гистограмма индикатора MACD засветляется, говорит о том, что она идет сейчас в зеленую зону. А что касается кривых RSI, Классического, то он тоже сейчас пересекает через а, трендовую, фу, прошу прощения, среднескользящую, и пытается вырваться к верхним значениям, а, соответственно, а, выше 50, да, вот сюда куда-то наверх. Но это говорит о том, что мы, вероятнее всего, будем прирастать. Это будет прирост. Только вот вопрос, прорвемся мы сейчас за верхнюю границу, а верхняя граница у нас находится на уровне 3.50, да, где-то вот здесь. Ну, 3000 долларов. Вот так. Прорвемся мы ли за нее или нет, это вопрос. Потому что сверху нас ждет... 100-дневная экспоненциальная среднескользящая голубая и красная, 200-дневная экспоненциальная среднескользящая, скользящая. по дороге туда оранжевый, оранжевый мувинг, это 50-дневная экспоненциальная среднескользящая на уровне 2900. То есть нам нужно прошибить сначала 2900, а потом взять фактически 3200. Вот прошиб, прошибив 2900, закрепившись выше него, пройдя через глобальное FIBA 3000 и вырвавшись за 3200, мы имеем возможность потенциал отправиться к 3700. Здесь основная зона объемов сосредоточена как раз таки, ну здесь вот, даже у меня подрисована зона, туда мы и отправимся. 3700, 3800. Значит, Ripple сегодня также в прицеле нашего внимания. Что касается Ripple, ну еще раз напомню, что Ripple у нас присоедин... присоединился, либо заявляла присоединении к санкциям, то есть эта монета для меня с точки зрения торговли исключена. Надеюсь, что SEC ее все-таки накажет. Потому что они реально этого заслуживают. Потому что доверие к этой монете было огромное. В криптовалютном сообществе, по крайней мере русскоязычном, в том числе. Но сейчас монета, которая присоединяется к санкционной политике, она не может служить предметом доверия или надежности. Потому что нарушает, как я уже говорил, основополагающие принципы криптомира. А с точки зрения коррекционного своего своей истории, то если брать вот этот весь рост, то до конца хорошо в глобальном масштабе мы не скорректировались. И сейчас, скажем так, торгуемся в боковой треугольной формации. Она практически равнобедренная и история сужается. Как мы видим, сужение происходит достаточно сильное, и вырвемся наверх или нет, вопрос. Потому что RSI, во-первых, находится где-то в неопределенных значениях, при том, что волна моментума отрисовала якорь, триггер и второй триггер, кстати, не очень маленький по сравнению с предыдущим, но при этом мне не нравится, как выглядит RSI, и в то же время, пока непонятно, хватит ли мощности актива вырваться за верхнюю границу треугольной формации, и там же, если мы сейчас приблизим, мы увидим, что консолидируется динамичное сопротивление, как и на предыдущем активе, у нас здесь 50-дневный экспоненциальный среднескользящий оранжевый мувинг, 100 дневная чуть выше то есть 50 дней у нас на отметке 0.75 100-дневный мувинг на отметке 0.80, потом пунктирная восходящая паутина, это где-то 0.82 0.83, чуть выше на уровне 0.84 0.85, это глобальная фиба и здесь же консолидация 200-дневного экспоненциального среднескользящего мувинга, соответственно очень много сопротивления наверху и сказать, что сейчас все будет зависеть от того, что произойдет в суде, это можно сказать, сказать обо всем. Поэтому ждите информации по суду, оттуда будет понятно. Если верите в актив и хотите в него вкладываться, ради бога, но риск блокировки русскоязычных владельцев XRP сохраняется, и учитывайте это в своих трейдах. Dash. Ну, вот этот актив мне нравится гораздо больше, чем оба предшественника. Что эфир, что Ripple, хотя эфир гораздо более надежнее, конечно, но в любом случае мне больше нравится Dash. Почему? Потому что он глобально перепродан. То есть по сравнению со своим ростом вот здесь, то он глобально перепродан. Если брать его рост то есть за всю его историю, да, то конечно же нет, то у него потенциал там вообще сумасшедший. Мы знаем, да, что у нас актив достигал в отметке 5000 долларов даже больше. Соответственно, по сравнению вот с этой историей, понятно, что глобально перепродан, а по сравнению с локальной историей он тоже глобально перепродан. Потому что если мы посмотрим сейчас на недельный таймфрейм, uh, еще раз, сейчас уберем вот эту вот рисовалку и посмотрим на недельный таймфрейм. То Посмотрите, как, это, как история выглядит. На мой взгляд, после снижения вот здесь был отскок. И вот этот отскок стал верхней границей чашки. То есть вот здесь есть чашка. И эта чашка. Сейчас мы ее подрисуем. Ее даже прям можно нарисовать. Рисует сейчас ручку. Ну вот, не знаю почему. Мне кажется, что ситуация выглядит именно вот так. И эта ручка даже больше похожа на треугольную формацию, но такое тоже может быть сужающаяся треугольная формация. Она есть малая, есть большая. И э, в любом случае, э, если даже э, не говорить о том, что это чашка с ручкой, во-первых, мы вот эту всю восходящую динамику до отметки 478 уже отыграли однозначно. А если говорить о том, что это чашка с ручкой, ну, мы знаем, что это э, э, графический паттерн, который означает продолжение движения. И мы, в принципе, практически дошли до дна этой ручки. То есть мы в середине накопления дна этой ручки. Вот мы сейчас находимся в середине накопления вот этого, а это дно ФО, этой чашки, прошу прощения. Ну, соответственно, куда мы ниже можем сходить? Ниже можем сходить на самую нижнюю границу этого накопления. То есть еще на 50% потерять цену. Но исходя из вот этой всей динамики, если мы берем это вот отсюда и до сегодняшнего момента, мы потеряли 83%. Если мы говорим, что мы сходим к нижней границе, мы потеряем 93%. Мы знаем, что альты теряют 93%, и это может произойти. Но в любом случае, даже сейчас, Дэш выглядит просто превосходно. Просто превосходно. То есть 83% потерь, если вы верите в актив, то накопление просто великолепное. Я думаю, что сужение этого, этой треугольной формации и движение дальше по пунктирным нисходящим трендовым возможно. Только, на мой взгляд, до нижней границы это до уровня 40. Ниже Dash, ну, я думаю, что мы вряд ли увидим, если опять-таки завтра... Китай не нападет на Тайвань, и мы обрушимся вообще просто везде, далеко и надолго уйдем. Как говорится, зима близко, и куда-то в такую зиму, что откуда нам вылезти, будет очень долго и трудно. А так, в целом, актив консолидируется сейчас на желтой пунктирной, нисходящей трендовой. Смотрите, он вот под нее подпирает уже достаточно длительное время. Раз неделя, два, три, четыре, пять, шесть недель. 6 недель пунктирная, нисходящая, трендовая, желтая удерживает актив от роста, но в любом случае и диапазон происходит между нисходящей пунктирной зеленой и нисходящей пунктирной желтой, эту пунктирную можно убрать. Вот, соответственно, потихонечку при этом прижимаясь к желтой То есть с нижней границы зеленой потихонечку в желтый. Я думаю, что прорыв этой нисходящей треугольной формации уже не за горами Но, опять-таки, мы смотрим недельку Это может произойти не завтра, потому что красный денежный поток все еще продолжается И в целом ДЭШ, он, видите, он не, не ходит глобально из красного в зеленый и обратно Он очень долгое время, красный, зеленый, красный, маленькие движения И на этих даже маленьких движениях любое небольшое снижение и толчок вверх Придавало вот такую глобальную динамику Поэтому сейчас, как только волна момента мы начнет двигаться вверх у нас будет достаточно серьезная глобальная динамика ну и э, давайте посмотрим сегодня руны последний был у нас сегодня в обзоре э, с точки зрения руны э, быстренько прямо на нее сейчас гляну а, ну смотрим ну во первых руны тоже очень хорошо уже ну, давайте, на неделю уже хорошо отыграла по крайней мере свое э, последний свой последний рост вот этот рост последний весь отыгран если говорим о вот этом росте, мы его тоже уже достаточно серьезно отыграли. Но ниже куда бы можно было отыграться, это вот сюда даже индикатор нам подсвечивает. Это отметка 1.87. Маловероятно, но опять-таки это может произойти только в случае, если произойдет еще какое-то глобальное потрясение. Сейчас мы с последнего роста скорректировались на 82%, а можем скорректироваться на 90%. То есть 90% потерь вполне себе реальная история. Учитывайте это в своих трейдах, но с точки зрения накопления позиции актив выглядит просто прекрасно. И еще главное, что стоит, на что стоит обратить внимание, смотрите, как я такого кстати давно не видел посмотрите на индикатор секвентал на недельке. вы видите он подсвечивает зеленую свечку на девятке, потому что он, он ведет 9 свечей в одну или в другую сторону потом могут быть продолжающиеся свечи но как правило на 13 разворот он нарисовал девятку подсвечил красную свечку зеленым намекая что мы уже все достигли снижающиеся динамики должны разворачиваться но нет раз два три свечи еще вниз после 13 опять подсвечивает зеленый опять рынок давит вниз то есть это говорит о чем о том что тех Технически, технически мы должны были развернуться еще как минимум 14 февраля. Нам не дали, мы сейчас пытаемся это сделать. То есть, понимаете, да? Картина выглядит отлично. Вот девятая свеча, десятую отрисовали, отрисовали доджи в неопределенности, и пошли расти. То есть, и здесь то же самое должно было происходить. Возможно, сейчас будут пытаться толкнуть в боковичок, но в целом технически актив уже достаточно перепродан для того, чтобы рассматривать на него какие-то позиционные стратегии. Но красный денежный поток только еще двигается. Вопрос, куда двинется, вверх или вниз? Пока что вива будет удерживать цену он наверху, да, среднеизвешенная цена, объем. Как только уйдет вниз, будет еще одна попытка прорыва. То есть может быть вот так. Ну, нам главное сейчас прорваться за... Если на недельке смотреть, то это 100 недельная экспоненциальная средняя скользящая, голубой мувинг, это на отметке 5 долларов. Вот прорыв ее будет означать дальнейшее движение с следующим глобальным очень сопротивлением будет отметка 7 долларов 6.90, 7 долларов ну и на этом наверное все всем спасибо, кто смотрел это видео до конца подписывайтесь на канал, если не были еще подписаны ставьте лайки, нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну и как я уже говорил, обязательно Подпишитесь в шапке к страничке на YouTube. Обязательно подпишитесь на Яндекс Дзен, потому что есть риск то, что YouTube можно какое-то время блокировать российских пользователей. Также информацию о том, как и где какими ссылками воспользоваться для подключения Яндекс Дзена, есть в Телеграм-канале. В предпоследнем сообщении, это будет после вот сообщения об этом видеообзоре, тут же будут ссылки на iOS и Android приложения. Ну, на этом вам большое спасибо, всех с прошедшими праздниками, с вами был Коша, канал IndexRaid и до новых встреч!